Всем hey привет, это Дэн Вальшмит из Edge Empire. EG Empire. So я очень рад, что сегодня могу обратиться к вам от имени Challenge Me. Это просто невероятная возможность. Какая отличная платформа. В последующие 45 дней вы будете получать контент ежедневно. Да, может быть немножко некомфортно, но это поможет вам расти и будет много новых идей. Концепции, которым я вас обучу, как лучше практиковать нетворкинг и что если вы станете лучше как ментор или найдете менторов, чтобы приблизиться к своей цели. Что делать, если вы сомнения, что делать, если вы не уверены в следующем шаге, тогда вам некомфортно пробовать что-то новое. Я дам вам советы и подсказки и секретные методы высокопродуктивных людей. И да, кстати, мы будем говорить и о продуктивности. Это отличный способ расти и сделать рывок в своей жизни. И я бросаю вам вызов. Воплощайте свои мечты и сделайте шаг вперед в эти последующие дни. Практикуйте эти материалы и уроки, которые вы будете получать. Челлендж ми, найди свой следующий прорыв в бизнесе и жизни.